Мы в эфире. Всем добрый вечер. Я надеюсь. Точнее, я знаю, что там монолог всегда. Добрый вечер. Меня зовут Серж Поляков. Я SEO компании 4R Technologies с. По Европе, по Центральной и Восточной Европе. Надеюсь, что будут вопросы. Я с удовольствием объясню и расскажу о нашем проекте. Еще раз благодарен сообществу из Бизи, лично Анатолию Или, который осуществил это все и который также помогает нам и является одним из адвайзеров в области ICO помогает нам, создает некий нетворкинг, networking, networking, и как бы пытается совместно с нами продвинуть именно это новое технологически сложное, но интересное детище блокчейн. Я попросил зачитывать сегодня вопросы, которые будут я надеюсь во время этого эфира и смогу думаю с удовольствием и вообще смогу ответить на них вкратце и может быть действительно убедить одного или другого члена этого комьюнити о том что For Art – это действительно перспектива, это будущее. И даже если не убедить, то просто рассказать, что мы за последние месяцы и в дальнейшем планируем, планируем сделать. Я не знаю, просто, может быть, мне поможет кто-то сказать, или подключились уже какие-то люди, чтобы не произошло такое, что я сейчас говорю сам собой, так как я не, не, не слежу сейчас за этим. Да, yep. я вижу, я посмотрел, подключились, да, я просто буду э, по-любому пока в прямой трансляции, потому что я смотрю, что на YouTube, а, с... да. сейчас я вижу с небольшой задержкой. Эм, есть какие-то уже вопросы, может быть... Э каких-то людей, которые, или точнее инвесторов, или э, людей, которые интересуются этим проектом, на которые я могу прямо сейчас ответить. Если есть, э, может быть, уже сразу озвучить. Мне будет легче э, войти в эту тематику, так как э, все-таки рассказываю о этом продукте каждый день, и, может быть, можно даже сказать, каждую минуту думаю и общаюсь с людьми. Поэтому хотелось бы плодотворно э, уделить время и объяснить и рассказать, и ответить на вопросы. Если есть уже вопросы именно связанные, может быть, с нашим продуктом, с нашей технологией, инвесторов или интересующих, то, пожалуйста, озвучите их прямо сейчас, если есть какой-то очень интересный вопрос. Если нет, дайте коротко сигнал, тогда я начну коротко и ясно о продукте. Да, есть вот пару вопросов. Да. Какие перспективы роста именно монеты и есть какие-то сроки? Да, сроки. Э, уточните, пожалуйста, что такое сроки? Как, что подразумевается под вопросом, связанным со сроками? Сроки ICO или сроки э, вообще какие-то? Тогда я смогу ответить. Но тут почему-то не уточнили, какие конкретно сроки. Вот, может быть, сейчас напишут в чат угу. уточнение это. Да. Да, вот, что сроки ICO и выход на биржу. Ну, тогда, если задают эти вопросы, я так понимаю, что с нашим продуктом как бы еще не совсем разобрались, я... Абсолютно согласен, что информации очень много и на странице, и на white paper, и в нашем бизнес-плане. Поэтому э, я все-таки расскажу вкратце э, о продукте, о, может быть, о истории, и потом перейду уже когда, э, к конкретным вопросам именно связанным с, э, с капиталовложением, с инвестментом и с, э, с будущим. Продукт основался, как бы, история очень интересная. Первые, для начала всего это, этого проекта было у нашего фаундера, инициатора вообще этой идеи, у господина Кипурус, является моим партнером и близким товарищем и другом. Сам он коллекционер, и в нашей коллекции, то которая тоже принадлежит нашему холдингу. Имеется более чем 1600 работ, очень выдающихся и знаменитых художников. Я не могу сейчас даже всех перечислить, но для тех, кто заинтересован и приблизительно понимает и знает чуть-чуть этот этот сегмент – это такие художники, как Кандинский, как э, Энди Уорхол, как, э, э, как Дали и так далее и тому подобное. Эти картины являются нашим, в нашем холдинге. И э, началось все это с того, что мы понимали, насколько э, тяжелый, насколько емкий этот э, рынок искусств вообще есть. То есть многие акцентируют внимание только на куплю-продажу. На самом деле есть очень большое количество транзакций, очень большое количество другой полезной как бы, информации или других э -э, интересных вещей, связанных с искусством. Э -э, и чтобы э -э, как бы не рассказывать эту историю, которая может затянуть за несколько часов, э -э, это может быть в дальнейших э -э, вебинарах, я вкратце э -э, хотел бы вам сказать и рассказать о самих транзакциях и о цифрах, которые стоят за ним. То есть все началось с того, что мы действительно понимали, что такое рынок искусства. Это одно из самых больших наших USP, то есть преимуществ по отношению к другим игрокам рынка. Мы действительно знаем, понимаем этот рынок и сами являемся игроками этого рынка. Для того, чтобы понять объем этого рынка, я приведу цифры, такие как 60 миллиардов долларов – это капитализация годовая, скажем, на сегодняшний день, всего рынка. И эти цифры, естественно, приводятся не только в, как бы, не только оперируемыми, но это есть статистики, мировые статистики. Официальные сводки, официальные, официальные данные. Эти 60 миллиардов – это все, что, как я сказал, это то, что декларируется, и то, что прозрачно для всех нас. Но есть еще, как бы, мы говорим о непрозрачном рынке, который приблизительно имеет такую же самую капитализацию в размерах 60 миллиардов. Но даже если мы совместим эти два рынка и понимаем, что цифра очень большая, 120 миллиардов, то будем, мы как бы ведем речь только о том, что мы знаем и то, что мы видим, по крайней мере. То есть знаем мы больше, но то, что мы видим, и то, что доказуемое. На этом рынке, мало того, что он очень емкий, очень объемный и настолько как бы финансово сильный, на нем еще присутствуют транзакции. Что такое транзакции или о чем мы в общем говорим, когда мы говорим о транзакциях на этом рынке? Эти транзакции э, связаны с такими э, операциями, как э, купля-продажа, смена э, лиц и владельцев. Это логистика, это э, страхование, э, это э, акционаторы и оценщики. Сюда же входит как таковой condition report, condition report это, э, скажем, мы, протокол о, э, а, в тот момент о, о, о, на, на нахождении его ситуации, именно в и находится, и в которой э, эта картина, я вообще просто русского слова, я извиняюсь, не подобрал, находится эта картина, то есть его состояние. Приблизительно это можно так себе представить, когда вы берете на прокат автомобиль или сдаете, то есть протокол, где э, этот, нарисован в, в разрезе автомобиля и ставит э, человек, который принимает или отдает вам этот автомобиль на прокат, крестики или какие-то... Э, письменной маркировки, где и что могло быть повреждено или было повреждено. То есть приблизительно так происходит это и с искусством, и с, с картинами. То есть в этом случае вы видите, сколько много есть и игроков, и операций, то есть транзакции, и в цифрах это 39 миллионов купли-продажи, то есть смена именно владельца и около 80 миллионов транзакций связано с всеми остальными операциями. То есть это логистика, это страхование и так далее. Чтобы просто понимать, почему так много или мало, то на сегодняшний день мировых выставок, больших мировых выставок, приблизительно 7, не приблизительно, их 77 и 400 средних. Так вот на большие выставки приезжают и уезжают, около э, трех миллионов <coughs> э, картин, и мы считаем это всегда как бы в две стороны, потому что их должны сначала доставить, и а потом, естественно, и э, обратно отвести или доставить на, э, к владельцу. То есть, э, например, Арт Basel – это одна из самых известных и выдающихся э, и знаменитых очень выставок, о, как, как само имя в, находится, на в Базеле. Выставочные стенды, все картины, которые продаются, покупаются и предлагаются, они присылаются именно в базы. 5% из этих картин остаются э, там на месте, то есть их кто-то покупает, все остальные 95% подсылают обратно. То есть тут мало того, что операция есть э, именно э, доставки, то тут еще операция есть, как, такого, э, как я говорил, condition report, то есть э, составление акта или протокола о состоянии картины и... Естественно, страхование. А, так, и в сумме это составляет в год около 80 миллионов транзакций. То есть мы говорим о том, что транзакций очень много, а, рынок очень а, серьезный, рынок очень а, мощный, объемный, но есть одно но. Первое, это один из самых непрозрачных рынков, и этот рынок на сегодняшний день практически вообще не дигитализирован. Не дигитализировано, не оптимизировано. Все, все происходит еще по старинке, вручную, очень много погрешностей. Как мы знаем, где э, очень много людей и все как бы непрозрачно, естественно, появляются вопросы, проблемы и которые часто не преодол нельзя преодолеть, это, естественно, фальсификация. И вот с этими всеми проблемами мы столкнулись сами как, как и коллекционеры, и как люди, которые предоставляют свои работы или свои картины в нашем коллекции другим на другие вернисажи. И для того, чтобы это все описать тоже в цифрах, я вам могу сказать, что у нас э, находится в нашей коллекции одна из самых больших э, коллекций компаний, э, компания, говорю, э, коллекции э, картин Энди Уорхола. Если, э, может быть, вы не знаете художника, но я думаю, вы знаете именно то, что рисует на них, это или что он рисовал, это... Марлин Монро. То есть э, есть, э, можно сказать, такой поп-арт. <coughs> Это э, картины в разных, э, одном и том же ракурсе, в разных цветах. И была изображена плакативно Марлин Монро. То есть, вот у нас одна из самых больших э, коллекций, которые присутствуют вообще и существуют на сегодняшний день в мире. Вот эти 10 картин были отосланы с, с Швейцарии, где находится наш хед э, офис э, в наш выставочный зал. <coughs> в, Скандинавию на одну из больших или, скажем, средне, средних выставочных залов, то есть такая как небольшая частная выставка, где присутствовали интересные люди и они попросили у нас одолжить эти картины для презентации, чтобы сейчас долго не рассказывать, пришел человек, который проследил или, точнее сделал анализ, в каком состоянии они находятся, потом мы получили информацию, кто их будет забирать, то есть специальный экспедитор забрал, отослали им обратно, точнее отослали им в Мальмию, это в Скандинавии город, на этот вернисаж эти картины, они распаковали их, повесили у себя, еще раз пришел человек, который оценил состояние этой картины или этих картин, и потом в таком же порядке, через там, две недели после этой выставки, переслали эти картины нам. Опять же приходит человек и еще раз проверяет, или доставка была успешна, не повреждены ли картины и так далее. Вот э, в сумме это все составляло 10 тысяч евро. <coughs> То есть человек, который у нас, или компания, которая у нас одолжила для своего вернисажа эти картины, это стоило 10 тысяч евро, и приблизительно все длилось это 6 месяцев. А на самом деле... Э, Срок – это не выставочного процесса, а логистики и всех остальных операций. Вот это нас побудило на то, или подтолкнуло на то, чтобы мы сделали нашу сегодняшнюю уникальную как бы, технологию и наш, нашу компанию создали, которая оптимизирует, и, да, оптимизирует эти все процессы. Для того, чтобы понимать, что мы с этим сделали, или что мы могли изменить и изменим, все вот эти процессы будут намного быстрее, то есть они будут составлять не 6 месяцев, а, может быть, неделю или две, и люди будут платить не 10 тысяч евро, а будут платить, может быть, десятую часть от этой всей суммы. То есть мы не придумали велосипед еще раз, мы просто оптимизировали эти процессы, и тут вопрос заключается, наверное, у вас, как мы оптимизировали, что мы сделали, и почему блокчейн. Блокчейн я не буду объяснять, я думаю, что вы очень хорошо все понимаете, что такое блокчейн и э, система децентрализованного хранения и так далее. Но мы первые, которые смогли соединить две э, очень важные, уникальные вещи. Мы соединяем именно физический процесс, то есть э, саму картину с э, дигитальным процессом. Вкратце объясняю, э, что это такое. На сегодняшний день для того, чтобы избежать большое количество документации, резоне, провинансов, то есть бумаг, которые с, которые нужно как бы прикреплять к картине, избежать времени, избежать потом каких-то побочных эффектов, то есть, например, избежать подделки или, или обмана и так далее, то на сегодняшний день не было такой технологии. Люди все, в принципе, должны были опять э, внедрять туда э, посредников, э, которые, а, дорогие, б, не всем доступны. И э, вот эта технология, которая э, у нас есть, уникальная технология, она поможет нам всем э, не только при купле и продаже, а для всех операций, то есть э, в этом сегменте, в связи со смарт-контрактами, которые завязаны с блокчейном, Избежать фальсификации и, избежать, и, избежать фальсификации и создать в дальнейшем уникальную возможность исторической документации всего, всего что происходит в мире искусства. Как? Очень просто. На сегодняшний день то, что рассматривали, то, что предлагает блокчейн, именно связано с искусством, выглядит так. Я подхожу, делаю там какую-то фотографию чего-то, есть какая-то документация, кладу это на блокчейн и говорю, все децентрализовано, я ничего не могу с этими данными сделать, поэтому это очень безопасно. На самом деле это не безопасно, потому что я на самом деле, когда буду получать как покупатель или кто бы я ни был, эту картину я на самом деле не знаю, это была отфотографирована или отсканирована в тот момент именно та картина, которая у меня сейчас лежит на столе или передо мной, или это просто похожая картина. К этой технологии или эту технологию никто, я не, она была востребована, но никто не имел доступа, никто не имел возможности. У нас есть теперь эта уникальная технология, которая в связи с тем, что у нас есть уникальная также технология блокчейна, которой мы пользуемся, может это все связать в одно звено. То есть мы сканируем объект, этот объект сканируется и делается уникальный дигитальный, можно сказать, отпечаток пальца, да? так как мы знаем, что отпечаток пальцев всегда уникальный, подделка, отпечатка, невозможно, ее не существует. То есть мы сканируем наши технологии. Э, наша технология э, работает на э, любом смартфоне нового поколения. Это было одной из самых главных идей, которые мы хотели э, внедрить, чтобы технология была мобильной. То есть мы знаем, что такое спектральный анализ, когда привозят куда-то, есть большие машины, сканеры и так далее. Что мы делаем? Мы не делаем фотографию, а мы делаем... Именно сканирование поверхности, которое в нашей уникальной технологии с при помощи нашего алгоритма разбивает поверхность на некие вектора. И эти вектора, которые, естественно, рассчитываются в глубину, так как любая поверхность имеет и определенную глубину, и определенный объем, рассчитывается на отрезки, что позволяет нам зафиксировать эту ситуацию навсегда сделать именно этот объект уникальным. Чтобы это было как бы еще понятнее и нагляднее, это я делаю фотографию этой картины сейчас. Я пишу, что Серж Поляков ее внес там 29 числа 8 числа. К ней я подвязываю определенные документы, опубликовываю это все или по, по, кладу это все на блокчейн. И любой другой игрок, или это покупатель, или это экспедитор или это человек, который просто интересуется картиной, также или страховые какие-то агенты, э, они смогут, э, стояв перед идентичной картиной, с, при помощи опять такого же смартфона, определенного и нашей, нашего приложения, опять отсканировать э, эту картину и удостовериться, или происходит как такой матч, то есть э, или та информация, которая была, Заложенной мной, сходит с той информацией, которая будет когда-то в будущем, через год, два, три, десять лет, или через два дня. Поэтому тут мы создаем прозрачность рынка, фальсификации больше невозможны. И любой игрок любой игрок, то есть будет это покупатель э, или экспедитор, или тот, который создает э, customer э, condition report. Больше не нуждается в человеческом факторе, э, который может привести к каким-то побочным эффектам, то есть ложь или неточность и так далее. Мы все дигитализируем и все делаем э, очень безопасно. Безопаснее, чем любой нотариус, любой юрист, э, любая технология, которая есть на сегодняшний день. Для того, чтобы понимать... Еще что это за технологии? Я могу сказать, что партнером нашей технологии, которая разрабатывала 10 лет, является Atlantic Cizer. Atlantic Cizer, как я так понимаю, как бренд, очень многим неизвестен, но известен, что он делает. Более 60 банкнот, мировых банкнот, к которым относятся евро, доллар, швейцарский франк и так далее – связаны с этой компанией. Atlantic Sizer – это один из передовых, э, они входят в, в тройку самых крупных компаний мира по защите банкнот специальной технологии, то есть это водяные значки и так далее, тому подобное. но у них есть очень много своих технологий, и они принадлежат 30% государству Швейцарии. То есть, э, в принципе, я не знаю насчет рубля или других э, валют, я знаю насчет э, евро швейцарского франка и доллара, которые именно проходят через э, оперативный бизнес и, и э, э, э, отдел, э, secured отдел э, компании Atlantic Sizer. Эта технология была, которой мы воспользовались, ее адаптировали под наш кейс, под, нашу, под наш бизнес и оптимизировали его для того, чтобы это мог пользоваться каждый и на устройствах, на любых мобильных устройствах, э, была разработана в течение 10 лет этой компании для защиты банкнот и различия э, или как бы э, для банков, чтобы выискивать э, подделан подделки или фальсифицированные банкноты. Но так как это было неприемлемо, потому что очень банк, банкнот много, есть свои какие-то нюансы, плюс у них не было понимания э, технологии именно мобильного приложения и так далее, то э, с нашей идеей, с нашим а, кейсом и с нашим, то есть кейс в плане, а, а, скажем, на, бизнес-кейса, нашим бизнесом, а, мы создали некий союз. А, технология принадлежит компании 4R Technologies, то есть это, это не joint venture фирма, но тех, мы воспользуемся этой технологией. И о чем это говорит? О том, что а, насколько безопасно, насколько авторитетно и насколько репутативно очень важно э, иметь э, такую предысторию и такую технологию. Поэтому были вопросы, я, может быть, я их не вижу, может быть, сегодня кто-то задаст или задал, э, насколько эта технология э, конкурентоспособна насколько она э, актуальна или сколько она будет актуальна. Есть расчеты нашими аудиторами, крупнейшими компаниями мира, которые сказали, при наличии такой технологии или наличии такой технологии, по-любому, несмотря на Китай и на другие передовые компании, у нас будет преимущество по отношению других подобных или, скажем, компаний, которые захотят поучаствовать в, и поиметь тоже доли рынка, приблизительно от 5 до 7 лет. И самое главное то, что даже если технологически кто-то через 5 или 7 лет сможет э, получить эту э, идентичную технологию, которая у нас запатентована, запатентована она нами, э, то есть еще очень важный момент. И этот важный момент не у всех присутствует. Это знание рынка, знание рынка искусства, где мы более 16 лет э, имеем э, очень большой опыт как коллекционеры, как адвайзеры и так далее. И это все сделало этот продукт уникальным и сделал этот продукт очень перспективным. И я надеюсь, что по итогам и по всем прогнозам и по тому, как идет на сегодняшний день, даже проходит наш при-ICO, я уверен, что наш, наш бизнес будет очень плодотворным. В цифрах, и ответ... я теперь вернусь наконец-то к... К... к вопросу по ICO. Мы начали ICO несколько недель назад или там месяц-полтора месяца назад. Вы можете на странице forarttechnologies.com посмотреть информацию. Она на английском, на немецком, на русском, по-моему, тоже есть, да, был перевод, и на турецком даже. Вы видите все с, э, стадии ICO, мы находимся сейчас на первой стадии, то есть pre э, через пару дней начинается вторая стадия, и э, сегодня наш токен, который является utility, то есть токеном э, не э, как э, криптовалюта, а как, скажем, инстру инструмент, э, платежный инструмент именно нашего проекта нашего продукта. Мы находимся на, ста на стадии 10 центов, через 2-3 дня, то есть первое число это будет 20 центов, на ICO мы выходим, как написано на странице, по-моему, к концу года, эм, на уровень 30 центов. То есть по математике я не имею права давать прогнозы именно по нашему токену, это запрещено везде, и это как бы несерьезно. Не я всегда привожу пример я сам с банковского сектора. Если люди говорят, что я тебе даю гарантию, что твое капиталовложение принесут там большие проценты, то это в основном это афера, и с этими людьми не нужно вообще заморачиваться. Поэтому прогнозы я могу сказать следующим образом. Математические прогнозы, которые по-любому будут, они прогнозы, это факты. Мы начали с 10 центов, а через пару дней это будет 20 центов, и на биржу мы выходим на, на ICO 30 центов. То есть те, которые купили за 10 центов во время биржи или в тот момент, когда мы выйдем на биржу, у них ä, будет ä, подъем на 20 центов. А, как будет проходить дальше ä, на exchange, наш тор, торговля нашими токенами, я не могу сказать. А, единственное, что я могу сказать, чтобы укрепить это все, что мы не являемся спекулянтами и не хотим, чтобы на очень сильно а, люди смотрели на нас как на спекулятивный какой-то э, э, бизнес или, или какой-то кейс, мы предлагаем всем действительно э, поучаствовать именно. Не только в, там, в дигитализации, не только в программе или в рамках блокчейна, а сделать что-то действительно для, для нас, для всех. Искусство – это достижение, человеческое достижение, оно принадлежит всем, оно принадлежит нам, оно принадлежит мне, оно принадлежит вам, оно принадлежит нашим детям и так далее. И э, сделать этот весь рынок прозрачным – это не значит, что мы кого-то хотим исключить ни в коем случае. А Мы хотим просто всем игрокам рынка предоставить одинаковые возможности, убрать боязнь и дать возможность другим людям, которые еще не участвовали в этом рынке, беспроблемно э, в нем находиться и, и работать, потому что будут определенные… Э, выставлены определенные, можно сказать, границы или, или возможности, где каждый человек будет себя чувствовать, по крайней мере, безопасен. Насколько это будет продуктивно или эффективно в плане бизнеса для кого-то, это не нам судить. Мы не берем э, деньги за куплю-продажу. Мы, единственное, что предлагаем, в, внутри нашего приложения, в нашей технологии расплачиваться с нашими 4R токенами, Почему именно токенами, а не деньгами? Потому что токен несет в себе самую главную информацию о, о нашей, как бы, или он имеет он, он синапса между нашим продуктом и блокчейном. И, то есть, если мы хотим, мы говорим о стопроцентной какой-то или очень высокой там чуть ли не стопроцентной гарантии безопасности при помощи с блокчейна, то мы говорим о смарт-контрактах. Смарт-контракты могут осуществится только при помощи э, токенов на сегодняшний день, при, при помощи вот таких вот таких, э, вот таких э, систем. И наш токен, он не валюта, он жетон, который приобрести можно за любую валюту, фиат, и также можно приобрести любой криптовалютой, И точнее не любой, а эфиром и э, биткоином на сегодняшний день. И воспользоваться в рамках э, оперативного какого-то движения, в рамках именно арт Я купил за евро токены и могу этими токенами расплатиться на, в нашем приложении для того, чтобы отсканировать картину, ее э, сделать как бы уникатом, сделать э, родословную ее непоколебимую, э, показать ее всем и предоставить возможность потом пользоваться этой информацией. Один из кейсов, например, у нас, который существует, это то, что есть утвержденные законодательством мира, Европы, однозначно, такие вещи, как любой художник, любой человек, который имеет права на картину, в этом случае это художник. При его жизни или после его жизни, если он дает, передает это в имущество кого-то, то, то в, любой, в любом случае, при, любом, при любой смене владельца купли-продажи, 5% от этой сделки должны быть переданы именно тому, кто нарисовал эту картинку или его картину извините, или его потомкам. На сегодняшний день это очень неурегулировано и в многих случаях это просто не… Это просто забывается. В связи с тем, что у нас будет или есть такая платформа и есть токен, и каждая операция будет прозрачной и понятной, то таких вещей в дальнейшем не будет. И права собственности, и права на картину будут действительно защищены и появится новый смысл и новое вдохновление у у тех же художников, которые может быть на сегодняшний день, особенно русско, в русскоговорящих странах, с большим потенциалом и с большим, с большим талантом, просто не доедают. И еще одну вещь я скажу, хочу перейти сейчас к цифрам, что, чтобы вы понимали, все, что я вам рассказываю, это не иллюзия. На нашей странице и в информационных всех каналах, которые мы предлагаем, мы уже настолько далеко зашли, что я могу сказать, у нас есть продукт, он работающий продукт, есть proof of concept, то есть мы подтвердили его существование, есть уже определенные съемки, где вы можете посмотреть, как оно работает. И единственное, что нам просто по времени на сегодняшний день не хватает, это внедрение приложения. Почему это по времени фактор? Потому что мы говорим о больше, чем 100 странах, мы говорим о больше, чем 80 разных валют и операционных моментов, связанных с юридическими, законодательными и с финансовыми вопросами. Мы говорим о API, то есть о при, при подсоединении нашего приложения с разными банковскими системами и так далее. Этому всему нужно время. Но самое главное, что мы говорим больше не о иллюзии, а мы говорим о том, что есть продукт, и мы хотим э, как можно быстрее и как можно широко выстроить свой маркетинг мировой маркетинг. Есть soft-cap и hard cap, как многие знают, что такое ICO. Это, то есть soft-cap у нас был в а, пределах 15 миллионов. То есть, мы сказали, если мы соберем 15 миллионов, то мы сможем не сделать продукт, он у нас уже сделан, а мы можем а, очень просто в рамках европейского как бы, рынка, который значительный, но не самый большой в мире. Самый большой рынок это американский и китайский рынок. Мы сможем развивать наш бизнес и делать маркетинговый или осуществлять наш маркетинговый план. Как вы видите или как вы можете посмотреть, мы собрали уже в течение даже не до ICO, мы собрали больше чем 18 миллионов. Это от частных инвесторов и 15 миллионов вложила в нас компания. Falcon Investment это одна из самых больших эм, эм, хедж-фондовских э, или на, на хедж-фондовом э, рынке больших компаний, которые э, один из профилей э, является также э, искусство. И hardcap э, у нас 250 миллионов. Э, для многих это может быть звучит как, как какая-то утопия или вопрос: зачем 250 миллионов? Вы можете с удовольствием ознакомиться с нашим бизнес-планом, где мы расписываем каждый цент каждую копейку, а, и каждый вложенный а, доллар или евро, в этом случае это доллар, так как это мировой а, продукт, а, для каких намерений, и это в основном а, создание коллектива и дальнейшего, и а, работа с маркетингом, то есть с рекламным а, бизнесом. Но а, мы абсолютно оптимистично, и знаем, что, я думаю, что в дальнейшем мы и соберем хардкэп. Это вкратце о продукте, и опять же вернусь к, к вопросу по поводу, как вы оцениваете. Я вам сказал, что я не могу оценить, не буду говорить о том, то есть я могу оценить, у нас есть подсчеты, но я не буду об этом говорить. Э, так как это э, как бы несерьезно, я могу просто сказать, как мы, из чего мы исходим и где вам посмотреть это, например, в бизнес-расчете. Эм, для этого уже на прошлой неделе я задал вопрос в, ауди, в аудиторию, и я надеюсь, что я более-менее не внятно и э, просто это объяснил. Я прощу, прошу прощения, если что-то не так. Дошло, ну, как бы русский не совсем мой родной язык, несмотря на мою фамилию, но стараюсь э, и люблю этот язык, поэтому э, надеюсь, что эти пару минут, которые я говорил или вел монолог, они были плодотворны. Вопрос аудитории – это, э, хочу просто субъективное мнение ваше, э, при наличии такого продукта, при том, что этот рынок вообще не не дигитализирован при том что мы не видим на сегодняшней действительно конкуренции какую долю рынка вы бы могли бы чисто сейчас можно сказать эмоционально предоставить ну или сказать эмоциональное принять решение, какую долю рынка мы можем как можем обладать в следующие там 3-4 года мне просто было интересно цифров. На, в прошлом вебинаре я услышал цифры. Я надеюсь, что сейчас будут отвечать те люди, которые, если такие присутствуют, не слышали этот ответ. И мне просто интересно, тогда я вам могу вкратце на, как бы по этим цифрам объяснить, насколько интересно или неинтересно для, для кого-то будет вложение в, именно в наш проект. Хотел бы просто услышать пару цифр. Я надеюсь, еще кто-то здесь. Алло. Пока написали 30 процентов и 50 процентов. Вот 6 процентов еще написали. Угу. Ну, это очень большая, как бы большой рейндж между 6 и 30 Большое спасибо, и 50 а, Те, кто написали, 30 и 50 процентов. Э, ну, действительно большое сердечное спасибо, как бы, если вы так оцениваете. И тот, кто написал 6 процентов, э, тоже очень большой низкий поклон. Э, теперь вкратце цифрам. Наш бизнес-план ориентируется, базируется на 1 процент. Э, мы действительно очень скромно подошли к этому рынку для, и к, этому, к этой проблеме, и Притом мы э, подошли это не как бы внутри нашей компании, подошли с очень мощными, очень известными, серьезными аудиторами мировым, мирового калибра, то есть где обращаются крупнейшие компании, банки и концерны и так далее. То есть мы подошли очень серьезно, описав наш бизнес-кейс и взяли не просто так этот процент. Это все... Предоставлено письменно на странице forarttechnologies.com. Есть бизнес-план, короткий отрезок от нашего финансового репорта. Есть глубокий анализ, он более 140 или 170 страниц, но не в этом дело. Почему 1%? Рынок разделен на определенные сегменты, на определенные, на определенные разные страны, так вот, европейский рынок на сегодняшний день составляет всего лишь 5-6-10% всего рынка искусств. И только одна Великобритания имеет приблизительно, можно посмотреть на плане, уже 30-40% всего рынка. Мы говорим о том, что если мы охватим при помощи смарт софткэпа, о чем я говорил, 15 миллионов, которые у нас есть уже, мы на них, в принципе, и не рассчитывали, а мы были уверены, что мы их получим, то мы сможем с нашими, со всеми возможностями охватить рынок Германии, Австрии, то есть говорящих, Швейцарии, может быть, там еще каких-то европейских стран, которые не лидируют в этом процессе. При этом, при всем, если мы берем все транзакции, которые происходят на этом рынке, и берем этот 1%, то оборот нашей компании будет приблизительно 155 миллионов. Если же мы будем возможность иметь, и я надеюсь, что она, она у нас будет, э, иметь 250 миллионов, э, то мы сможем это все промасштабировать и пролонгировать на все рынки мира, и в, в этом случае наша, наш оборот будет составлять несколько миллиардов евро. Uh, это мы все рассматриваем в, в, в рамках одного процента. Поэтому я на прошлом, uh, на прошлом вебинаре поблагодарил тоже людей, которые мне сказали uh, 10, 20 или 30 процентов. Я сказал, что если действительно осуществится эта uh, ситуация, это, это действительно и наша мечта, и uh, как бы тенденцию я вижу, но я, я буду очень скромным. 30%, то э, все люди, которые присутствуют в этом вебинаре, могут мне лично написать, и э, мы подарим автомобиль любого класса, который э, на сегодняшний день или, или в тот момент э, будет востребован или желаем. Э, это очень интересная цифра, 30% или 50% рынка, и она очень... Э, очень громкая, конечно, и если вы понимаете, что с одним процентом мы говорим о миллиарде, или от двух, или полмиллиарда, или там от 3 миллиардов, то э, тут очень простая математика, если настанет тот час, когда у нас будет доля рынка 30%. Э, тут же и ответ на вопрос, как мы видим потенциал. То есть мы видим потенциал в том, что если люди верят в нас и разберутся действительно с нашим проектом, и видят в том, что какие на самом деле здесь усилия, какие игроки, какие партнеры, какие адвайзеры и какие члены команды на сегодняшний день на борту, и все это оценят, то можно тут применить прикладную математику и подумать о том, насколько вероятно, 3, 4, 5, 10 процентов, то, что будем как бы оставаться как бы еще приземленно. И что произойдет, если будет в расчете не 1 процент, а в течение 2-3 лет, а будет там 3 процента этого рынка. То есть по, по нашей математике 155 миллионов и там, 1 миллиард это э, в 10 раз, при, э, при том, что мы как бы будем идти по плану. И никак не будем влиять на, на более высокий процент, или долю рынков, в 20 или в 30 процентов. Поэтому вот ответ. Другой вопрос, насколько это зайдет вам, насколько вы доверяете нам, насколько это uh, понятно, тут нету ничего сверхъестественного. Да, технология – это действительно очень серьезная, очень интересная uh, ситуация и штука, uh, она… Uh, не всегда, может быть, звучит, или не все технологии звучат правдиво, если они находятся в стадии разработки. В нашем случае этой ситуации не будет, потому что технология сделана, есть proof of concept, есть проверка, есть оригинальное официальное интервью компании Atlantic Sizer, за, стоят, за, за которым стоит швейцарское государство, и многие десятилетия опыта, и э, по, репутация, которую никто не готов потерять, именно интервью от э, главного э, SEO, который подтвердил и который официально, это э, было прошло в прессе, можно найти, естественно, у нас на странице, на, на, на веб-странице и э, в разных СМИ, подтвердил э, proof of concept подтвердил э, то, что технология уже внедрена, она работающая, и что к концу года наша э, технология будет внедрена в любой смартфон, который… или э, того клиента, который будет, которому востребована будет наша технология. Поэтому э, в этой ситуации мы говорим о том, что э, все, как бы весь процесс работающий, Тут вопрос, естественно, интеллекта, математики и, может быть, какого-то субъективного прогноза и ощущения. Если это все связать в одно и в одно как бы звено, в одно в одно общее и плюс совместить с теми вещами, которые я сегодня рассказывал, и наше как бы приземленное видение с одного процента, то можете сами ответить себе на этот вопрос. И он отвечает как бы уже сам за себя, видя, что не находясь на ICO, не делая э, миллионные компании маркетинговые компании, мы собрали уже э, 18 миллионов с э, помощью вот таких вебинаров, э, в том числе очень много. И большое спасибо именно вашему комьюнити. И будем надеяться все, что, может быть, настанут эти времена, когда мы будем говорить не о одном проценте, а о двух, о трех, о десяти процентов доля рынка. Дай бог это все осуществится, так как я желаю это и нам, и вам, и нашим партнерам, и нашим инвесторам, которые на сегодняшний день инвестируют в процесс ICO. Ну, в принципе, я думаю, я так уложился чуть-чуть время. Есть очень много, что я мог бы детально еще рассказать и объяснить, но это не последняя встреча. Она, я так понимаю, пока будет проходить понедельно. И если будут возникать вопросы, конечно, есть и канал... Телеграмма, где можно задать вопросы, и мне, по возможности, я сразу на них отвечаю, или, естественно, комьюнити, которая также присутствует там и может на одну или на второй вопрос ответить, на другой вопрос ответить. Я прошу еще как бы очень э, большая просьба, так как я в прошлый раз давал свои личные реквизиты, то есть мой email и так далее, и уже сегодня э, перед нашим вебинаре, э, вебинаре э, объяснял, что возникли очень многие вопросы, пожелания, вплоть до того, что меня еще, по-моему, не спрашивали, э, или я могу подсказать, где купить чемодан и как проехать там на метро э, в городе Берлине. Я очень вас прошу э, обращаться по техническим вопросам в Суппорт. Если э, этот Суппорт находится на, на, также на нашей странице, если... Это вопросы, связанные с какими-то юридическими, паспорт, ID, эм, разного характера какие-то вопросы, которые я лично, так как я не являюсь техническим сотрудником компании, не могу ответить, это было бы абсолютно правильно, и я рекомендую это делать в суппорт. Да, иногда мы не отвечаем сразу, это я тоже слышу. Задайте вопрос... И поймите то, что наш суппорт не русскоговорящий. Это как бы, я учил этот язык и имею возможность, но я не в состоянии по моему времени и не уложусь за 24 часа, ответить вам все вопросы. Поэтому если есть возможность писать на английском, пишите на английском. Если вы пишете на русском, и мы вам даем уже эту возможность, вы должны понять, что люди, которые переводят и отвечают вам, они должны потратить намного больше времени, для того, чтобы этот весь процесс оптимально разжевать и предоставить вам. Так как я знаю, есть в вашей комьюнити люди, они называются у вас лидеры, как я понимаю, которые имеют, может быть, более тонкую информацию, обращайтесь к ним, Нету э, вопросов, которые не, на которые нельзя ответить, и нету э, задач или э, вещей, которые мы не решим. Но имейте терпение, и прошу вас, я не могу просто... В таком количестве ответить всем и удовлетворить всех. Но мы стараемся и мы работаем над этим. Попытайтесь в этом процессе быть, действительно иметь терпение и задавать один или два вопроса, так как мы не делали наш продукт именно под вашу, под вашу систему, к сожалению или к счастью. И нужно адаптировать тут два, два, две бизнес-модели, и это очень иногда сложно. В связи с какими-то уровнями, которые у вас присутствуют и так далее, и тому подобного. не включаются реферальные ссылки, они неправильно были засланы и так далее. Тут мы разобрали действительно очень много ситуаций. Тут были часто ошибки, которые не относятся к нам. У нас все работает, у нас есть люди, которые вложили несколько миллионов. Мы знаем, где у нас сложности, мы знаем, где есть проблемы, но мы также знаем, что есть ситуации, где просто кто-то или не понимает сам процесс, или ли, э, поленился это сделать, или просто не имеет доскональную информацию, чтобы задать правильный вопрос или разобраться в этом. Прошу, имейте терпение. Нам, мы, конечно, заинтересованы в каждом из вас каждому, кто нас, может нам помочь. Но мы тоже люди, у нас тоже ограниченный суппорт, у нас нет 2000 человек, и мы тоже только начинаем работать с такими комьюнити. Мы никого не оставим за бортом, поэтому имейте чуть-чуть терпения, чуть-чуть э, времени. Дайте нам, если не сразу э, дается вам э, оптимальный и, и, и быстрый ответ, э, пишите Задавайте вопросы, общайтесь. Есть очень много людей, которые, у которых все получилось с нами и получается. Задавайте вопросы, теребите, общайтесь, и мы придем быстро к знаменателю общему. В принципе, все. Я жду теперь пару вопросов. Да, вот как раз насчет вопросов хотел вам зачитать несколько. Почему токен читается в евро, а не привязан к эфириуму, как у остальных? Почему токен привязывается к евро, а не привязывается... Наш токен не привязывается к евро. Наш, я, как человек, который живет в Европе, мы общаемся всегда на языке евро. Наш бизнес-план, и все написано в долларах, так как мы имеем мировой стандарт, и на сегодняшний день все финансовые операции вообще обсчитываются или считаются в долларах. Мы принимаем наш токен, он, его можно приобрести любой... Валюты, как я говорил, это может быть евро, это может быть доллар, это может быть эфир или это может быть биткоин. Почему мы не считаем его, или не взяли просто этот токен и назвали его, или сказали это эфирный токен, потому что мы не валютно-спекулятивный фонд. Наш токен – это просто как маленькая дигитальная акция. Приблизительно для понимания, это так. Вы, когда идете на аттракционы, покататься на машинке, вы платите в кассу деньги и получаете жетон для того, чтобы его потом предоставить, чтобы покататься на каком-то аттракционе. Вот приблизительно так вы должны это понять. Вы не можете в эту машинку, где вставляется этот чип, вставить доллар, рубль, евро или что-то другое. И для того, чтобы не началась спекуляция, которая, в принципе, все равно, как бы, само собой, это как бы финансовый продукт, она где-то будет, но чтобы в первую очередь это был продукт, и он не стал жертвой каких-то больших спекулянтов, которые хотят повредить нам или вам или всем нам, то мы сказали, что этот токен является именно жетоном или именно акцией, проходным э -э билетом, но этот билет можно по... Рыночной цене или та цена, которая будет диктоваться рынками, ее можно перепродать, переписать и так далее, как имущество. Поэтому мы не берем эфир и биткоин. Ими можно расплатиться и купить нашу, но это не валюта, а наш жетон. И вот этими жетонами вы можете потом, при выходе на, после ICO, можете оперировать, то есть продавать, покупать, меняться и так далее. Почему? Я думаю, в первую очередь, потому что мы не спекулятивный продукт, мы не банк, и мы не криптовалюта, а мы технология, мы проект, и мы холдинг, как любой большой холдинг, который вы знаете, начиная от Мерседеса, заканчивая Кока-Колу. Там же тоже не торгуют просто в евро, а есть акции или облигации. Я думаю, в принципе, это ответ. Так, еще вопрос. До какого числа нужно пройти верификацию и до какого времени можно покупать ваши токены? Ну, Токены можно будет покупать, я надеюсь, всегда, так как приложение будет работающее. По плану, по роудмэпу на нашей странице вы увидите конкретные данные, даты до какого числа, по каким ценам предлагаются токены. На сегодняшний день это 10 центов. То есть э, первая стадия ICO, при ICO, извините, до 31 числа, потом вступает новый этап, где мы продаем уже наш токен по 20 центов. Проходит какое-то время, э, зафиксировано опять же на нашей странице, все э, досконально описано, и мы переходим на ICO, где уже начинаем торговать по 30 центов верификация проходится в связи с тем, что жители Европы и России и других русскоговорящих, скажем, постсоветских стран проходят верификацию чуть дольше. Надо требуется от одного до семи дней пройти kyc процесс. Не пугайтесь, абсолютно нормально. Даже я знаю, что в той же Германии есть определенные клиенты или определенные процессы, которые длятся больше, чем пару минут или часов. То есть покупка токена, если вы хотите купить их по 10 центов, покупайте их еще три дня ну как бы, до 31-го. Потом у вас есть следующая стадия, где вы покупаете их по 20 центов и так далее. Покупать их можно будет и через полгода, и через год, смотря по какой цене. Мы уже когда будем на бирже, на эксченже, то цена, естественно, поменяется. Так, следующий вопрос. Могут ли авторы текстов песен или музыки? стать пользователями технологии и зафиксировать свои авторские права? Нет, не могут. Как это возможно, если наша технология связана с технологией, которая сканирует поверхность? То есть, ну, поймете, то есть ответ тут логичный. Диск, даже если отсканировать, или пластинку, то мы же не знаем ее... Мы не услышим мелодию, это другая технология. Для этого есть э, другие э, на сегодняшний день операционные моменты, есть э, в Европе это гема э, и так далее. Но это не наш профиль, как бы вопрос вообще не туда. И последний вопрос. Есть ли среди ваших партнеров страховая компания и готова ли она работать с вами и нести ответственность за сохранность и транспортировку картин? Ну, как вам объяснить, если у нас любая страховая компания на сегодняшний день э, не просто готова, а имеет очень большой, большую потребность работать со всеми, кто предоставляет э, в мире искусство э, картины или другие э, объекты искусства, э, так как это деньги страховой компании. Э, страховой компании на самом деле не важно, э, мы «for our technologies» или мы uh, xy y uh, компания страховой компании важны деньги важны деньги. но uh, то есть ответ конечно да uh, готовы конечно хотят uh, конечно востребованы мы и не буду говорить как бы цифры так как это закрытая информация есть компании страховые компании которые uh, с выходом нашего продукта на рынка захотели в двухзначном миллионном инвестменте поучаствовать именно в нашем бизнесе. Мы, естественно, от этого отказались. Большие страховые компании, Самая крупная это Акса, это самая крупная компания, которая страхует именно изобразительное искусство, то есть картины, они не только готовы, они с нами будут разрабатывать в дальнейшем и как бы делать API, это связующее, чтобы при помощи нашей технологии контракт или страховой контракт был подписан через наш токен, как я говорил, в течение пару секунд через алгоритм. То есть это все будет абсолютно, я уверен, в дальнейшем, то есть в следующие пару месяцев обговоренно, и э, этот проект будет, не проект, а эта технология будет внедрена. То есть э, без этого никак, и страховые компании очень хотят, знают уже нас, и э, уверены в нас, мы бы как бы не начинали бы этот бизнес, если бы не, не промониторили весь рынок. Больше вопросов нет. Очень хорошо или плохо? Нет. Большое спасибо, во-первых, за внимание, за вопросы. Я попрошу вас написать, или вы уже как бы... Сейчас, секундочку. Сбрасывали ссылки нашего канала, телеграм-канала. Вячеслав, если вы вы могли бы нашей вашей комьюнити сбросить. Еще раз, у нас есть теле, ссылка на Телеграм, называется For Art Easy Busy. И э, я готов там, как я говорил, ответить э, на вопросы. Я вот смотрю, вот тут уже сегодня пишут э, что-то про Крым и так далее. То есть э, попытайтесь также... Помочь мне, если есть люди, которые разбираются в каких-то вопросах, то есть, я смотрю, тут уже более 300 людей, и э, то, что будет непонятно или где я смогу помочь, я, конечно, заглядываю периодически, то есть каждодневно в, в эту переписку и отвечаю на один или на другой вопрос. Алоло. Да, насчет ссылок они будут прикреплены потом уже после обработки видео. Дизайнера. Спасибо большое. Появится, конечно. Спасибо большое. Если нету вопросов, я еще раз хотел поблагодарить за ваше за ваше время, за ваше участие, за вопросы. Привет, из в Большое спасибо. Еще раз Анатолию, которая осуществил эту, эту встречу. Большое спасибо, Вячеслав, вам и всем, которым помогал. Это Вера, которая сегодня как бы инструировала меня чуть-чуть и помогала мне соединиться с вами. Я жду вопросов, естественно, если они как бы были сегодня не, или еще не, были какие-то моменты непонятные и должны были, э, или, или которые нужно обсудить. И хотел бы еще раз э, порекомендовать зайти на нашу страницу, посмотреть информацию более глубоко. Может быть, возникнет один или другой вопрос, который мы сегодня не озвучили. Эм, большое вам спасибо. Я надеюсь, что э, вы чуть-чуть больше начали понимать о нашем проекте, о нашей технологии. И приветствую всех совместно, стать частью истории новой, нового этапа в именно сегменте искусства, может быть, в дальнейших и других сегментах с нашей технологией. Буду очень рад совместно с вами продвигать этот проект или продукт. И... В принципе, тогда на сегодня все. Я благодарю еще раз и прощаюсь. Счастливо. До новых встреч.